Чтобы не тянуть дальше кота за ноги, а уши за матруши Бля, лвушек по больничному нарезал, заебись Прикольно. И как это постоловские, вот это как кафешная нарезка, блядь, ебаный собак, блядь, никогда от этого не уйдет, походу. Спасибо! Теперь осталось сосредоточить! Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, это уже 48-й алкообзор. И уже не пойми, какой по щелке одинокий алкоблок. Так что давайте-ка, ребята, приблизимся к полтиннику и уже все-таки перевалим за 50 алко-обзоров, алко Сегодня у нас очень интересный алкоголь будет на обзоре. Кто не понял из названия, кто не слышал этого всего, тот, наверное, сейчас догадается. И по ходу дела, прежде чем мы начнем, давайте-ка, кто еще не подписан, вот сюда вот кнопочка «Подписаться». Там же уведомления о всех роликах, которые выходят на канале, тоже нужно нажать колокольчик И, соответственно, на все мои соцсети подписаться Ведь, э, обещаю, скучно не будет И чтобы не тянуть дальше кота за ноги, а уши за ватруши мы давайте-ка представим нашего сегодняшнего гостя, это у нас э, стакан, стакан у нас сегодня на алкогзоре. Это какая-то шутка. Живот надорвешь. Виски Стирман, дамы и господа. Капец, 0,7 бутылка. Первый э, виски, что у меня был на обзоре, это был, по-моему, даже всего второй э, одинокий э, обзор, это был Вильям Лоусон Супер Спайсит, и тоже это была 07-я бутылка. Вот ролик вот здесь, и в описании обязательно перейдите, посмотрите. Вильям Лоусон Супер Спайсит, довольно познавательный видос, и довольно замечательный, интересный вискарь. А Стирман привлек меня своей ценой, но обо всем по порядку. Давайте сначала изучим бутылку. Бутылка, кстати, довольно красивая. Горлышко рельефное, очень похоже на, такое, на типа такой, типа кувшинной, такой графинной формы. Есть такие выпуклости, объем на семь. Пробка и даже на пробке есть надпись "Стирман Бурбон". Ну, собственно, начнем с этикетки я вообще нихуя не понял такие дела в общем дубовые бочки зерновой спирт ну, я так думаю что это будет что то напоминать а, кто не догадался самый зерновой виски это джек Дэниелс. черт побери 07 объем блин я даже в чек вот чтобы точно быть до копейки скажу это у нас стирман виски зерновой 649,99 16100 процент скидки 48899 за 0,7 зернового виски, ребят, ну меньше пяти хатки, ну даже если безации чуть больше 800, ну 70, 650, ну вы серьезно, ну что это за, ну это минимум в два раза дешевле Джек Дениелса 0,5 причем, и это как минимум интересно и имеет место быть. Для изучения леха ходили. Ладно, ваша любимая рубрика. Чего ты это взял? Подойдет ли она для боя? Да, подойдет. Хорошо сидит в моей маленькой ладони, и вот эта элифленность помогает ей не выскальзывать. Можно хорошо отбиваться. Центр тяжести, правда, смещен. Была подборожка подлиннее, ну всегда можно тренироваться. так-так-так. Так, так, так. Ну, ладно. Что ж, теперь дальше уже на русском языке информация. Веский кого стермен. И сколько? Стермен. Объем семь. Так, шрифт довольно мелкий. На черном фоне светлые буквы. Ну, что, по методу Солярыча. Как-нибудь разберусь. Все, разобрался. А, все, разобрался, да? Требот сор от состава висковые, зерновые, выдержанные, дистилляты, 4 бурбон, вода питьевая, исправленная, пищевая добавка, краситель, сахарный калер, простой Е-150А, пищевая ценность, энергетическая калорийность, 220 ккал на 100 мл, ну и как мы с вами помним, чуть больше битрухи, и на этом, а то есть за сегодня мы полформы угробим, если мы считаем все, но будет все-таки не Это мы все-таки про какое-то мнение, в области не для соблюдения условий хранения и транспортировки. ССБ история интересная вот здесь вот ролик на Джим Глетчер который также производится этой компанией ССБ тогда я уже пытался и тщетно и абсолютно от слова никак, никакой информации кроме как юридической на сайте что-то типа спарка или даже на самом спарке найти о компании ССБ и в общем как они вот так живут и работают а этот Джим Глетчер делался специально для ИС-5 Ритейл Групп и была там почта пятерошная. Здесь никакой другой информации нет, так что мы знаем, что он относится к нему. Ну что ж, думаю, самое время сделать первый глоточек, чтобы потихонечку пошли какие-то эмоции, впечатления. Мой свет. Действительно, почему меня? Ну, как говорится, на свет и цвет, и всегда у нас все замечательно. Даже самый голимый э, виски за всю историю моих алкоблогов, это дешевый. Армянский виски Стивен драгер даже он по цвету нормально подходил. Ну что ж, раз уж сайт нам не дал никакой полезной информации, оттуда мы не смогли ничего выудить, кроме воспоминаний о Джинни Глетчер, с которым также было все неоднозначно. Пересмотрите видос, да, вот э, э, сейчас давайте ну, тогда немножко э, к культуре питья виски. Виски – это же чудеснейший напиток, изобретенный в Шотландии. Ну, и без того, вы все это знаете, который вот сами англичане, британцы, шотландцы, в общем, все вот это вот э, население британских островов считает, что э, пить виски со льдом – это вот прям под кощунство. Для этого у нас вот есть вот такие вот э, камушки, э, камушки специальные для виски, поэтому мы вот, его будут слегка охлаждать э, постепенно, долго, э, именно с помощью этих камней. Слушай, а ловко ты это придумал? Я даже вначале не понял. Молодец. Открываем полностью, и пусть оно балдеет. Суть суть камней. Это аккумуляторы холода. Ролик на обзор дешевых армянских э, напитков, где вот как раз этот поганый низкий стил Даггер был. Э, и э, армянский ром, и дешевый и Old Castle, вот здесь вот и в описании посмотрите потому что больше такой возможности не будет ничего такого дешевого э, не повторится на моем канале э, Steel Dagger и Old Castle, это вот прям вообще не любовь теперь у меня к ним попробовали и знаю это надо отметить Обязательные, обязательные э, продукты для закуски вискарных напитков. Будь то борбон, будь то собственно виски, будь то даже коктейль вискового. Это, естественно, мясные блюда. Мясные блюда, ребят, копченые нарезки, э, жареные стейки. Э, какие-то, может быть, сосисоны, в общем, все, что мясное, горячие, мясные блюда, это все очень-очень подходит и подчеркивает виски. Очень хорошо к виски морепродукты. Морепродукты тоже замечательно сочетаются, не забываем про это. И вот лучшее сочетание вот этих продуктов на стол под виски даст вам замечательный вечер ну а теперь собственно ну что ж как я и говорил лучшая закусочка это у нас мясные продукты у меня сегодня вот купаты и свежеподжаренные свиные у меня э, есть э, грудинка и тоже пару кусочков обжарил мясо, думаю сейчас чётенько подчеркнет вкус сейчас попробуем ну и морепродукты морепродукты дешевые миди в принципе дешевые виски дешевые миди в рассоле думаю тоже зайдет ну и в середине этого нашего всего начерк морта гречневый гарнир от торговой марки Делика Буквально совсем недавно снимали на него обзор. Посмотрите вот здесь вот и в описании. Гречневый гарнир, два вида, очень интересный продукт. Быстро готовится, довольно вкусно. Ну, в общем, грешневый продукт. грешневый продукт э, ароматненько. Ароматненько под миско. Давайте э, теперь уже, собственно, запах сильный. Вот, вот Запах сильный, но не такой ядреный, естественно, как у этого Стелл Даггера. Действительно, он есть этот, этот зерновой аромат. Жахнем. Спирт, кстати, заходит довольно хорошо. Нет вот этого спиртового облюгающего прикуса, который прям жжет. Не слишком мягко. Пока что, пока что все, в принципе, неплохо. Морда не покраснела, прыщами не покрылась, у души не пошло. Каждый глоток заходит без особого отвращения. Пока что так. Но если сравнивать, держать в голове именно Джек Дэниелс... Кстати, Джек Дэниелс у меня на канале был в ролике на «Угадываем виски». Там вот как раз был Still Dagger 300 чем-то рублей с копейками. Джек Дэниелс тогда был за полторы и за 2500 был чивас. Угадывали с Иваном Балиным мы вискарь. Посмотрите ролик вот здесь. Мы уже, по-моему, два года, но все равно весело, забавно. Ценники изменились. Угадайка довольно таки веселая тема. 650 без акции за 0,7. 488 по акции 0,7. Ну, с одной стороны. А что ты хотел, а с другой стороны, да вроде что-то и получается. Так окончательное мнение мы, наверное, все-таки сформируем, когда уже попробуем в виде коктейля. Вот у нас есть новый антисанкционный, походу, как я понял, напиток. Хелло, кола. Это, да. и, видимо, наш ответ к кокольным санкциям. Своя рубашка ближе к телу. Ну что, ж, дамы и господа, время подвести, короткий итог. Во-первых, ставь лайк это катерть впервые, или за долгое время, или уже когда-то была у меня катерть на столе на автообзорах. А может и нет. Ну, в общем, пиши в комментариях, была ли она или нет. И в любом случае ставь лайк. Потому что я, блин, для тебя старался. И вот тот человек э, в титрах, который начальник будет указан, тоже вроде как подыграл. Э, помог с цвета и материала. Ну, как-то так. В общем, итог. Скалой мешаем один к одному. все как мы любим. Ну, бахнем по стаканчику. Зерновой бурбон, виски, там путаются понятия, э, не суть. Э, идеал это, естественно, Джек Дэниелс. Пока не нашлось следующего э, того, кто будет за Джек Дэниелсом из э, вот этой ценовой категории. Если Джек дэнилс это идеал, то это, наверное, блин, пред, пред идеал Там пустое место, мы оставим еще под кого-то, кого-то зернового, кого-то очень близкого по этой теме, мне кажется, кто-то найдется. Но вот этот э, ну, чисто вот этим запахом, который сразу бьет в, в ноздри э, э, э, дистиллятным вот этим вот.. Э, не, не слово дистиллят, вообще в принципе как бы как это э, со словом денатурат. Э, денатурат э, вот с этим ассоциируется. Так что главное э, правильно подобрать закушку. Под правильный напиток, правильная закуска и правильное мнение правильного блогера. Такие дела, не в общем, стоит ли его брать и решать вам. 650 рублей без акции было верным, 550 увидел почему-то в красном-белом и как бы да. Ну, если вот такой бюджет и вот типа что-то хочется из вот то, наверное, да. А да. да. Что с колой, что без колы этот запах алкоголя, ну вот этого дистиллята сильно бьет по норкам. Читайте, читайте этикетку, читайте этикетку, это всегда будет полезно, познавательно. Ну, в общем, спасибо за просмотр, пока и ну.. Стилдагер, э, Стирман, э, ну, между ними что-то есть, но он его гораздо перепрыгнул. Стирман это типа Суперман среди стилдаггеров. Вот. Ну что-то типа того. Давайте, ребят, пока. Спасибо за просмотр. Пока. Убля! Кэпен! Потому что у каждого, да? Потому что у каждого есть свои истории, ее нужно выслушать. Ты можешь гублять, в данный момент этого пустишь. Но тебе это все равно ляжешь на подкладке. Ну нельзя выключать голову. Как я выключаю голову? Одна, а, а, ну, то есть люди говорят, кто-то делает так иногда, кто-то делает долго, но не, нельзя. Вот э, это хуево. Или, или хорошо, я не знаю. Не получается с этим жить, но им получается из-за того, что они тогда выключают, и потом приходится включать те моменты, которых не должно быть по жизни. А ты держи голову включенной постоянно. Держи, постоянно включенной. Ну, ты можешь ослаблять момент включения. Ну, и... Ну, то есть, ну как, ну, не включать, ну не теряй концентрацию, всегда будь внимательным. Это так. Внимательно, бдительность и... и как они это делают, блядь? Как у них это получается? Включить голову. Без алкоголя причем, знаешь, и без алкоголя, без наркотиков взять, и включить голову, и просто взять... Я не думаю о том, что это произошло, и это произошло ради чего-то. Ну, то есть, ну, вот такого вот плана. Ради чего-то там что-то, это, ну, это имело какой-то смысл. Я просто... Я так не видно. Женщина, мужчина, это я прав, ну, в общем, такой, как находясь в я